Факт этого момента и есть то, в чем состоит истинная религия. Если вам грустно, ваша грусть как кипарис во дворе. Смотрите на нее. Просто смотрите. Ничего больше не нужно делать. Есть знаменитая история о дзенском мастере Шушу. Один монах его спросил. Что такое истинная религия? Была ночь полнолуния, восходила луна. Мастер долго молчал, он ничего не говорил. И вдруг он ожил и сказал, посмотри на кипарис во дворе. Дол чудесный прохладный ветер, играл в листве кипариса, и луна только-только показалась над веткой. Было невероятно красиво. Красота была почти невозможной. Но монах сказал. «У меня был другой вопрос. Я не спрашивал ни о кипарисе во дворе, ни о красоте луны. Я спросил, что такое истинная религия. Ты забыл мой вопрос?» Снова мастер долго молчал. Потом снова ножил и сказал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 Ничего больше не нужно делать. Сам этот взгляд раскроет многие тайны. Откроются многие двери.